Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим и это канал Макс Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 31 серию Династии Капоны. Итак, что же у нас на повестке дня? А у нас вот что на повестке дня. Мы в конце прошлой серии пошли с вами искать белого оленя. Я надеюсь, что мы его найдем. Узнаем эту легенду. Что это? Опять, как... Опять кто-то к нам пришел сюда грабить, убивать, насиловать. Ну-ка... Брысь отсюда. Ну-ка, брысь. Так, их надо выгнать. Э, знаете, это хорошо, что Венеции находится на острове. Потому что все, кто здесь высаживаются, они высаживаются с половинчатым боевым, э, этим, боевым духом. Выгодно, короче, что Венеция находится на острове. Это не позволит никому ее разграбить или завоевать. Так что... Мне вот раньше сначала это не нравилось. Ну, конечно, когда нам приходилось воевать с теми, кто находится здесь. о, -о, -о! Священный джихад. Великий халиф Мина решил призвать к джихаду против неверной. Иерусалимской земли. Он призывает всех правоверных мусульман, испов... исповедующих шиизм, поднять оружие против развращенных иноверцев во славу ислама. Аллах милостив. Если Папа Римский не обратит на это внимание, и если он тоже не воззовет с кличем Деус Вульд к своим а, подданным, точнее, к своим единоверцам католикам, если он этого не сделает, то будет, ну не знаю, опасно такое продолжать. Надо бы... Так, собрав свой отряд и охотничьих собак, вы оседлали своего коня и приготовили оружие. Вы готовы начать охоту на белого оленя? На этот раз ему не, с... не скрыться. Um, слушай, пап. О, он обзавелся повязкой на глазу, интересно, откуда. Если папа римский не одумается и не позовет всех католиков ответить на этот джихад, то тогда, возможно, Иерусалим снова отберут у нас. Вы провели недели в дикой местности и попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы, но все тщетно. Вам пришлось вернуться с пустыми руками. Окружающие, несомненно, запомнят этот провал. Надо же так облажаться. Потеряет 20 престижа. Светлейший дождь Астора ученый получит черту скромный. Скромный? Скромный дает нам благочестие и отношение за сходство характера плюс 5. Ну хорошо, пускай будет скромный. Мы, к сожалению, никак не помогаем в нашей войне в который мы присоединились, потому что нас призвала Дания. И мы, получается, проигрываем вместе с Данией. Ну, мы даже никак не помогали. У нас ни в какого вклада даже нет в эту войну. Жалко, конечно. Ну, ладно. Так, датская война за титул из земли. В общем, война закончена, мы проиграли. Ну, не мы проиграли, а мы даже... Короче... Мы в ней даже не участвовали. Ну, как бы по игровой механике считается, что мы проигравшая страна. Ну и ладно. Мне не жалко. Блин, даже несмотря на то, что у нас тысячи в избирательном фонде, Фортуната все равно нас обгоняет. Но какой же паршивец, какой же негодяй! Надо от него избавляться срочно, срочно надо что-то с ним сделать. Он должен умереть мне это не нравится вообще как бы нам как бы нам от него избавиться то и даже никто нам не хочет помогать неужели даже наш сын нам не поможет даже наша жена который просто ну... <coughs> ладно это понятно кстати а что это за такой модификатор нашей жены не хватает терпения от чего почему не хватает терпения ладно Почему Верца, наш тайный советник, не может нам помочь? У него же 24 интриги. Кстати говоря, кажется, его жена скоро родит нам, да? Она уже вот на последних месяцах беременности. И мы сейчас, наверное, скоро уже будем выбирать имя для нового ребеночка. Да. Верца и Амалия завели ребенка. Так, это мальчик. Мальчик Тициана. Но, скорее, даже не Тициана. А хотя у меня здесь есть такое имя в, в списке имен. Но посмотрим. Может быть, оно попадется. И генератором случайных чисел из этих 16 имен я выберу какое-то одно. 13. И это имя Донато. <с jeune> <с smiles> да, попалось имя Донато. Все, so здорово. Теперь у нас есть внук Доната. Он смышленый. Это хорошо, это хорошо. Фортунаты, я не понимаю, откуда у тебя столько денег, чтобы вкладывать их... Чтобы вкладывать их сюда, в предвыборную кампанию. 3500, а у нас сколько? У нас 5000. Ну, у нас-то больше, разумеется. И мне не жалко, я могу хоть 2000 вкинуть за нашего сына. Но не хотелось бы тратить такое огромное количество денег просто на, просто на избирательный фонд. То есть они просто сгорят, когда у нас произойдет наследование. Мне бы хотелось сделать так, чтобы Верца своим возрастом и престижем добился власти, а не тем, что у него такой богатый папа, тем, что мы участвовали в крестовом походе. Почему к Фортуната все так хорошо относятся? И я вообще не понимаю. Что у него? А как, как, почему у него такой эффект? Да, потому что он крестоносец. Ну нет, это только духовенство. И те, кто тоже крестоносец, будут к нему хорошо относиться. Но остальные-то вы чего? О! Ваша милость, моя миссия в округе Захумле... Увенчалась успехом, используя подкупы, уговоры, вымогательство. Э мне удалось сфабриковать претензии на титул «Джупания за хумле». Это вот здесь. Если что, все это время он здесь стоял и э фабриковал претензии. Давайте заявим о претензиях. Потратим 424 монеты. Престиж. И хорошо. Так, и нужно его переставить теперь на другую провинцию. На провинцию, на провинцию им Имоцки. Мы постепенно будем откусывать от Хорватии. Я, наверное, это уже э, повторял много раз. Мы постепенно будем от них откусывать по кусочку, потом поглотим ее всю. Такая, такова моя цель. Кстати говоря, в Сенье, э, в Хорватии, новый, новая королева. Не так давно... Погоди, а звони мир, почему? Почему Звонимир перестал быть королем? Почему он стал Капиланом? Почему? Что случилось? Неужели тут? Эм... Неужели тут можно отказаться от титула? Ну ладно. Так, мы можем провести великие дебаты. Давайте это сделаем. Все герметисты получают приглашение. Позовите самого доверенного гонца. Так, и мы можем также объявить войну. В первую очередь нам нужно а, захватить Сенью. Потому что у нас есть на нее, на нее как бы дейюре претензии. Из-за того, что мы узурпировали герцогство Хорватии. Давайте сделаем так. Все, объявляем войну. Поднимаем войска. У нас они еще не успели восстановиться, но все равно. Так. И поднимаем флот обязательно, разумеется. Так, все, здесь уже три полка. Нам нужно назначить полководцев, разумеется, это будет Асторы, в самом центре стоит, потом Родольфа, потом Доминика, Доминика Дандола у нас, что, он у нас, что ли, полководец? Вот это да, вот это да, ну ладно, хорошо, так, ну а корабли можно распустить, они больше нам не пригодятся. Все, осаждаем. Так, капитан одного из ваших торговых кораблей был выловлен из воды на прошлой неделе кораблем семьи А Голодавший, обезумевший от Сенги, он сообщил, что его команда взбунтовалась и бросила его за борт. Похоже, они решили заняться пиратством. Потеряем 50. Я так считаю, что мы постепенно все наши деньги, заработанные в крестовом походе, потеряем. Но, мне меня радует, что хотя бы часть из них не ушла впустую. Так, ну, Хорватия нам как-то даже не... Пытается сопротивляться Я не понимаю, что на них нашло Видимо, они уже Поняли, что Против нас смысла нет воевать И решили нам уже просто так Отдать эту провинцию Опять Фортуната нас обгоняет Да что ты будешь делать? На тебе еще 100 монет добавляем Меня этот фольеру уже бесит Фортуната меня уже бесит Начнутся дебаты у нас начинаются Но Фортуната меня бесит до сих пор что нам с ним такое сделать? Вот он находится в депрессии. Когда правитель находится в депрессии, он может совершить самоубийство. Почему бы ему этого не сделать? Блин, как жестоко это звучало. Ладно, вы этого не слышали. Так, обсуждая единство с точки зрения «Париска теология», с коллегами на дебатах мне вдруг захотелось рассказать смешную историю, которую я однажды услышал от конюха. Это могло бы немного разрядить обстановку. В конце концов, хороший смех еще никому не помешал. Это может дать мне новых союзников. Давным-давно мой слуга копал конский навоз. Есть шанс, что шутка не зайдет, но если все получится, вы очаруете публику. Сейчас не время для, глуп... для глупых историй. А давайте попробуем, А давайте расскажем шутку, что интересно, как это на них повлияет, как они отреагируют. Смешно же, да? Смешно же будет, скажите. Так. «И если эти слова, пусть даже произнесенные простаком, не иллюстрируют мою точку зрения... И ее уже ничто не проиллюстрирует. Закончил я. Не уверен, что кто-то услышал мой окончательный вывод сквозь взрывы смеха. Но это уже не важно. Толпа была полностью захвачена моей историей. Рад, что вам понравилось. Мы получаем черту общительный. Общительный это плюс два дипломатия. Это отношение вассалов, половое, э, половое влечение и отношение сходство характера. Отлично, все, мы теперь общительные. Это здорово. Капеллан Энна ворвался в мои покои, в окружении нескольких всадников. С ними была Флавия Конторини. Кто? Флавия Конторини, закованная в цепи. Ваша милость, беспокойные крестьяне и их дети боятся эту женщину. Говорят, она ведьма. Сжечь ее. Вы этого не заметили? Сколько у нас уже убийств? 15, господи, боже мой. Еще, еще столько же, а нет, смотрите-ка. Почему тут 9? Почему тут 9 человек, а там 15? Ладно, <abbass lift> если мы хотим получить родословную какого-то убийцы... О, кстати, папа Марин умер, его сменил папа Луций III. Как он круто выглядит, смотрите-ка. В смысле, мы не можем отдать приказ нападения, так как не возглавляем осаду. Мы возглавляем осаду, вот мы, вот мы напали. Что? Что? Что? Почему? Странно как-то. Вот здесь ходит какая-то армия, но нам нужно сначала осадить сенью и заполучить ее себе, а потом уже разбить вот эту армию. Так, великие дебаты. Меня объявили победителем в великих дебатах, круто! Я показал всем, что никто не обладает столь обширными знаниями, как я, а если и обладает, то уж точно не может изложить свои аргументы так же изящно и доступно для понимания присутствующих. Как же это приятно! Мы получаем 100 монет и 300 престижа. Спустя несколько дней продолжительных дискуссий и жарких споров Великие дебаты подошли к концу. Нельзя сказать, что все прошло гладко, но, думаю, большинство участников согласятся. Это был опыт, который многому нас научил. Спасибо за участие. Кстати говоря, у нас уже 3619 тайных знаний. Их можно потратить на что-нибудь очень полезное. Например, можно составить гороскоп. Кликнуть на правой кнопкой на портрете одного из своих детей и составить на него гороскоп. В таком случае давайте составим гороскоп на верце, если можно. Мы можем? А, то есть э, можно назначить гороскоп на кого-нибудь несовершеннолетнего. Вот, например, э королева Джессика, она уже у нас уже совершеннолетняя, вот, но и Капони. Давайте на него составим гороскоп. Потеряем 300 тайных знаний, но составим гороскоп. Посмотрим вообще. Хотя бы посмотрим, что это из себя представляет, что это даст нам. Ну-ка. Звезды хранят множество тайн, но их можно раскрыть, используя правильные инструменты и настроение. Я выясню, каким путем пойдет Ной и что судьба избрала для него. Приготовить инструменты для работы впереди долгие ночи. Будь что будет. Так, Касега под осадой. Или Касега. Здесь, у нас, здесь нам больше уже нечего ловить, поэтому давайте-ка пойдем сюда. Так, много ночей я провел, анализируя движение звезд, и заметил, что Венера входит в знак, под влиянием которого находится мой сын Ной. Я уверен, это означает, что ему суждено решать административные задачи и развивать практический ум. Ого! Я не мог бы придумать для него лучшей судьбы. Вы благодарны судьбе за свое открытие, пробужденный интерес. Ладно, ну просто он у нас учится интриги. Это что-нибудь ему дало? Никакого модификатора ему это не дало. То есть мы просто получили о том, что вот наш сын скоро станет таким, но не вижу никаких бонусов от этого. Может это где-то как-то запомнилось и все. Так, что мы еще можем сделать? Вот, мы можем прорицать. Будучи одним из герметистов, светлейший дождь Асторы может обратиться к мистическим искусствам прорицания в попытке увидеть будущее. Давайте попробуем. Чем же это для нас обернется? Тем временем тут война. Поставив миску перед собой, я дождался, пока содержащаяся в ней вода полностью успокоится. Созерцание водной глади позволит мне направить стремление на поиск ответов, на алхимические ингредиенты. Но алхимические ингредиенты... Могут помочь мне создать нечто новое. Ого. Глубоко вздохнув, я уже принял решение. Немного полыни должно мне помочь. Чем же это обернется для нас? Уже через минуту передо мной внезапно всплыл четкий образ. Это лев. Или нет? Это женщина с головой льва. Женщина с головой льва? Чудесно, это несомненно добрый знак. Но это дает нам военный плюс один и лично боевые навыки плюс 15. Да, и очень классно, что мы получили этот модификатор прямо во, во время битвы. То есть это повысит наши шансы на, на победу. Ну и у нас и так шансы были выс высоки. Так, победа. Хранислав э, Трпимирович -тр -тр был захвачен в плен на поле боя. Теперь он мой пленник. Великолепно. Что мы можем с ним сделать? Давайте бросим в подземелье. На всякий случай. Чтобы, если что, то что что что Ну, вы поняли. Так, и нам нужно подумать, что нам делать дальше. Мы можем, естественно, пойти на нынешнюю столицу Хорватии. Это город Вородзин. Что нам это даст? Сейчас вот эта армия идет туда. И мы идем за ней следом, разумеется. Что? Господин Асторы? У меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. А, а это опять про письмо? Нет, нет, э, поиск герметического текста я не хочу, я отклоняю. Уже наискались, уже куча всего нашли. Просто, что нам это может дать? Это может дать нам только тайные знания, которых у нас и так полно. Кстати, а ты почему? А, тебя назначили полководцем, что ли? Ладно, хорошо. Просто у меня там стоит автовыбор полководцев. Его, видимо, назначили полководцем. Ладно, хорошо. Так. Чем старше становится Ной, тем больше он проявляет склонность организовывать все вокруг всякий раз, как, когда представляется возможность. Я даже не знаю, где он раздобыл счеты, но он таскает их с собой повсюду, куда бы ни пошел. Звезды благоволят ему. Взглянув на линию его судьбы, вы решили проверить. Вы решили поверить, что Ной найдет применение своим талантом. То есть он у нас прирожденный управляющий? При том, что мы учим его в интригу. Ну, ладно, пускай будет управляющим и интриганом одновременно. Также можно. Никто же не помешает ему. Так, тем временем у нас 48 военный счет. Нам нужно еще его побольше поднять. Никола Капоне нуждается в выборе типа воспитания. Он тоже у нас интриган. Но давайте посмотрим... Давайте посмотрим. В интригу можно его тоже направить. Хорошо, пускай будет. Почему-то у нас все дети очень любят интригу. Что? Когда Патриций в гневе? Как светлейший дождь вы находитесь в уникальном положении, позволяющем действовать против ваших старых врагов семьи семье Контарини. М -м -м. Как бы то ни было, прямой удар по ним может навлечь гнев других семей, чья благосклонность необходима вам для закрепления вашей династии у власти. Венеция по-прежнему оказывает большую поддержку Дому Конторини в большинстве кварталов, но ваша должность дает вам новые коварные способы воздействия. Вы сумели очернить имя их семьи при помощи активной пропаганды. Угу, круто. Светлейший дождь плохого не посоветует. Они потеряют 100 престижа. Да. Но мне лучше было бы, если бы Фольера потерял престиж. А еще лучше бы жизнь. Жаль, что он прям такой хороший, прям такой классный. Что, что не плетет никаких интриг, а просто спокойно живет себе на свете. Можно было бы его, например, заключить в тюрьму и арестовать за это. Ну, ладно, я думаю, на этом можно на сегодня закончить. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующей серии. Всем пока.